сохранять историю продукта в распределенном реестре. Вот так скажу. Всем привет! Я Вадим Манаенко. Я робототехник и IT-инженер в Робономике. Мы разработали концепт системы, которая позволяет сохранять историю товара или продукта в распределенном реестре. Сейчас тестовый образец мы установили в кофейне неподалеку. Система включает в себя IP-камеру одноплатный компьютер и часть сетевого оборудования, которое позволяет выходить в интернет. Когда бариста принимает заказ, он отправляет транзакцию, которая запускает камеру, чтобы регистрировать все события, которые происходят во время приготовления кофе. Далее по завершению он нажимает еще раз на кнопку, отправляется транзакция, и система выдает QR-код с ссылкой именно на это видео, конкретно под это кофе, также эта ссылка сохраняется в распределенном реестре для доказательства его неизменности и отправляется в распределенное хранилище IPFS для удобного доступа. Мы все знаем, что во время производства любого продукта вместе с ним идет история. Но на данный момент эту историю невозможно как-либо донести до конечного клиента, для конечного пользователя. И такая система позволяет довольно просто передать все, что было за сценой пользователю в виде небольшого видеоролика. Мы выбрали кофейню, потому что это был наиболее простой вариант. Очевидно, что когда вы заказываете кофе, вы стоите непосредственно перед баристой и видите весь процесс приготовления. Но приятно получить все равно стаканчик вместе с QR-кодом и именно записью вашего кофе, как это происходило. При небольших модификациях эта система может быть установлена в кондитерских, на производственной линии каких-нибудь товаров, будь то обувь, одежда и так далее. На сегодняшний день эта система уже проработала один месяц и показала себя довольно стабильно. Мы надеемся, что этот концепт не останется концептом, а превратится в настоящий продукт, которым будут пользоваться все люди.